Серж, чем закончится глобальная, малоконтролируемая печать денег, которая сейчас идет в Штатах и Европе? Э, я думаю, не надо переживать, все замечательно контролируется, и никаких катаклизмов не будет. Китай и Индия будут постепенно набирать, Штаты и Европа постепенно сдавать. В Китае и Индии больше населения. И нет никакой причины, чтобы они вечно зарабатывали бы меньше европейцев и американцев. Все это были временные перекосы мировой экономики которые рано или поздно сойдут на нет. И те страны, где больше населения, соответственно будут и больше влиять на мировую экономику. Это нормальные процессы, которые уже не раз происходили в мире. Когда-то, больше ста лет назад, фунт стерлингов начал проигрывать конкуренцию доллару. Но ни Англия, ни англичане, ни сама английская валюта от этого не перестали существовать. И англичане сегодня живут даже лучше, чем 100 лет назад. Значение мировых валют сильно преувеличено антидолларовой пропагандой. Доллар это всего лишь единица для расчета. Самое важное не в какой валюте ведутся сделки, а что у вас есть продать за эту валюту, какой товар, какие ресурсы, какие услуги. Главное не деньги, главное товар. Деньги вторичный, товар первичен. Ну а так смотрите мои ролики, которые называются "Сказки про доллар". Я там про это подробно рассказываю. Чай долго остывал, чай долго не остывал. В чем разница? Отвечаю. Когда чай остывает, то ты относишься к этому процессу как к естественному. Ты воспринимаешь его спокойно и просто ждешь, когда чай остынет до нужной температуры. Когда чай долго не остывает, то ты недоволен, нетерпелив, тебе не нравится этот мир, потому что все происходит не так, как тебе хочется. Ты не можешь подождать, глотаешь горячий напиток, обжигаешь язык, проливаешь кипяток себе на штаны, на клавиатуру, материшься. В общем, все плохо.